Поселок городского типа Сириус, апартаментный комплекс Art Сити, квартира с ремонтом по супер цене. Территория у жилого комплекса Артвайт Сити, конечно же, закрыта. Апартаментный комплекс состоит из восьми домов. До моря буквально несколько минут пешком. Сейчас мы туда с вами прогуляемся. А для тех, кто не знает, что же такое ПГТ Сириус, расскажу, что это поселок городского типа, это научно-технологический центр, примерно как в Москве в Сколково. Значит, это эмеритинская бухта, эмеритинская низменность, по всякому это место называют, это город в городе, который не будет входить в состав Сочи. Цены на недвижимость в этой локации значительно выше, чем во всем Большом Сочи. И падать они здесь точно не будут, а будут только расти. Об этом есть мой видеоролик, мой выпуск, который выскочит в самом конце данного видео. Будет называться «Что же будет с Америтинкой". Кому интересно, посмотрите, там есть в принципе ответы на все вопросы. Хорошая, ухоженная, большая территория в Art White City это машины временные. Стоят они для того, чтобы разгрузиться. Есть лавочки, ландшафтное озеленение, как видите. Вот это называется зона без машин. Детские спортивные площадки. Парковки для великов. В общем, что у нас тут получается? Первый. Второй. Это... Бридж отель 3, 4, 5, 6, 7 и 8 корпуса. Сейчас покажу вам квартиру с ремонтом, но имейте в виду, также есть и квартиры с черновой отделкой. Площади разные, и цены здесь начинаются от 12 там, с небольшим миллионов. Но вот здесь квартиры очень дорого сдаются, опять же потому, что это поселок городского типа Сириус. Пальмы, бананы, все выложено брусчаткой, все проблемы отсюда ушли, наконец-то, нет никаких проблем. Можно смело тут покупать себе апартамент. Насчет бассейна думают еще, вот в восьмом литере вроде как будет бассейн. Тут еще вот такая модненькая детская площадка. А Значит, это у нас, по-моему, седьмой, если не ошибаюсь. Да, вот тут магазин «Пятерочка» и самый короткий выход к пляжу. Ой, как мне нравится вот эта картинка. Смотрите, между Бриджем и Артлайтом, какой прекрасный вид, а? И вот он, короткий выход. Тут, видите, специально для меня раскрыли двери. Значит, это у нас улица Таврическая, тут магазин «Пятерочка» реконструкция идет значит парковки здесь и показываю а вон еще магазин магнит да короче что тут только нет но ну, это же одно из самых инфраструктурных мест а вот что здесь и школа есть и поликлиника и детский сад и вообще здесь будет очень серьезная реновация поэтому здесь будет все это просто город а, для богатых научно-технологический центр посмотрите вот даже сколько я тут буквально-то эти несколько минут сейчас и я буду на пляже все ровненько как вы любите в зелени утопает. вот на таких штуках могут вас провозить это конечно грузовой но такие же есть и для перевозки людей Вот она, хурма, растет. Здрасте. И почем ваше добро? По 100? Да. Все по 100? Да. 100 и 100. Ага. Сейчас приду. Цемлянская, 29. Друзья, ну что тут, ну вот прям несколько минут прогулочным шагом Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что озвучу, какие еще предложения у меня имеются Помимо вот этой квартиры с ремонтом, которая будет угловая С хорошим, прям новым, качественным ремонтом Вот, давайте покажу вам, как сегодня выглядит набережная Ой, Олимпийского парка После недавнего шторма, вот, шторм был, по-моему, балов 7. но, как видите, пляж сохранился. Ой, ну что ж так красиво-то здесь, а? Вот только посмотрите. Не знаю, для меня это красота неописуема, особенно на фоне гор. Класненько классненько так, из бочек придумали стулья. Если честно, я сегодня тут трех зайцев убиваю. То есть у меня был а, показ, а у меня съемка Artwise Сити", И сегодня я еще записываю а, видео по квартире с ремонтом, тоже в ПГТ. Сириус а, в жилом комплексе Олимпийский. Кому интересно, посмотрите. Ссылочка выскочит в конце данного видео. Лифт марки Клемон скоро уже запустят итак заходим в квартиру общая площадь 36 с половиной метров с левой стороны зеркало вместительный шкаф туда мы заглядывать не будем абсолютно новый ремонт я наверное первый кто сюда зашел после клининга Хорошая фурнитура, двери такие, достаточно тяжелые. В общем, это совмещенный санузел, в квартире все остается, стиральная машинка. Думали, какую квартиру продавать, здесь их две, но которые побольше решили оставить для себя. А этот 36,5 метров продается, причем по очень хорошей цене, друзья. Прям по очень хорошей, поэтому досмотрите это видео до конца. Цена вас приятно удивит. Водонагреватель, новый фен. Здесь такие вот ниши, прям такие да, правильные. В общем, все на своих местах. А, теплые полы по всей квартире. Это керамогранит. Все по контурам. В общем, все по-человечески. Это кухня, совмещенная с гостиной. Здесь новые кастрюльки, чайник, микроволновка рамные окна. Есть еще балкон. Сейчас на него выйдем большой телек. Кондиционер, дизайнерская люстра. Пишите в комментариях свои впечатления. Вот еще один контур. И также в спальне. Так, светильнички где-то там включаются. Если вам не понравится вдруг зеленый цвет, то стену можно перекрасить. Здесь тоже вместительный шкаф на балкон на балкон давайте ладно на балкон хотя нет можно выйти вот пожалуйста вид как бы здесь обычный и не ущербный скажем так Кс -кс -кс -кс -кс. давно кисы не пускают домой ладно друзья все предложения вам озвучивать не буду сделаю акцент на двух-трех в общем, 36,5 квадратных метров, черновая, самая низкая цена за квадратный метр здесь в Артлай-Сити, 15 миллионов. Далее угловая 36 метров с новым качественным ремонтом, 17,5 миллионов, это тоже самая низкая цена здесь в Артлай-Сити, квартиры с ремонтом. Есть разные площади, в общем, звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк, подпишитесь на канал, если спорта вы этого не сделали. Только обязательно поставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить интересные предложения. Поддержите данное видео лайком, комментарием, подписывайтесь в инстаграм, телеграм. На у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.